Устройство предназначено для герметичной купорки банок винтовыми крышками типа твистов с созданием в процессе купорки сухого вакуума. Устанавливаем наполненную продуктами банку в стакан вакуумной камеры. Накрываем банку крышкой, переводим камеру на позицию КТК. Закрываем камеру, подаем сжатый воздух через джерсер для создания вакуума в камере. Банку вакуум. Производительность устройства в зависимости от навыка оператора до 426 в час. Вакуум служит для увеличения срока хранения продуктов и для контроля первого вскрытия. Различные модификации устройства позволяют вакуумировать банки и бутылки высотой от 35 до 270 мм. При заказе устройства необходимы чертежи и образцы банок и крышек для изготовления сменных вкладышей и настройки устройства.